Тяжело видеть старушек, которые продают на базаре зелень, чтобы как-то прокормить себя. И стыдно смотреть на полицию, которая их задерживает, отправляет на суд, где пожилых женщин судят и выписывают им большие штрафы. Нельзя смотреть на это без боли. Они понтийки, гречанки, конечно. В основном из бывшего СССР и не только. Почему они это делают? Для того, чтобы не убереть от голода. Государство отобрало у них последнюю надежду. И последнюю помощь, ту маленькую поддержку, которую они получали в сумме 360 евро в месяц. И наша партия, лайки, и Нотита, когда она войдет в парламент и в Европарламент, обещает вернуть эту помощь в размере 360 евро. Всем, у кого ее отняли, всем беззащитным, грекам, соотечественникам. Это будет по-человечески. Это будет означать, что Греция помнит о своих земляках-понтийцах, Тех, кто вернулся на родину, пожилых и беззащитных. Цена этой помощи для бюджета очень маленькая. И она не увеличит государственный долг. Это маленькая помощь, но она идет от открытого сердца и открытой души. Мы, лайки и нотита хотим возродить государство с человеческим лицом и любовью ко всему народу.